Всем привет. Всем привет! Друзья, у нас экстренное ночное включение. Мы сейчас были на нашей даче, которая находится вон там в тех потемках. Нам было очень страшно. Если вам интересно, что мы там делали и куда мы вообще пропали, почему роликов нет уже целую неделю, переходите по всплывающей подсказке, либо Жаль, по смели, ссылке в описании. Три где-то видео? Ты что? У, -у, у, нифига себе. Переходите по ссылке в описании либо по всплывающей подсказке на наш новый канал, на котором мы будем зимой выкладывать видео. Этот канал продачу, Он остается продачу и дача здесь будет весной. Но тем... А зимой здесь будет еще и ремонт. Да, кстати, ремонт квартиры здесь еще будет зимой. А тем, кому интересно, что у нас происходит зимой, переходите на наш Новый канал подписывайтесь смотрите нас там там уже достаточно много видео я думаю вам будет интересно всем пока всем пока